Ксения Евгеньевна, где искать инфу про богов ремесел, о которых вы упоминаете в видео? Старые ремесла найти легко, а как найти бога психологии, к примеру? Ну, у каждого вида деятельности есть, конечно же, свой, свой покровитель. Его нужно найти если о нем знаешь. Если искусство древнее, то обычно информация о нем прописана в легендах. Если искусство молодое, то, конечно, приходится немножко поразмыслить, немножко подумать. Нельзя сказать, что психология очень сильно молодая наука. А вообще основополагателем ее можно даже считать, ну, ну возможно, даже Аристотель который написал трактат о душе. Но дело в том, что психология в том виде, в котором она есть сейчас, она душой это не занимается. Она занимается психикой, хотя изначальное название психо это душа. Если смотреть по первоначальной коннотации, а именно от греческих мифов, то конечно же мы там найдем э, тех богов, которые занимались душой. В греческой мифологии это бог Аполлон, а в римской мифологии было передано его как бы, заместителю Купидону. Это вы в метаморфозах Авидия можете почитать. В сегодняшней коннотации психа как не как душа, а как разум, как психика, как система реакций на те или иные внешние и внутренние раздражители, это конечно более поздние Авторы, и здесь, если вы хотите разобраться, кто покровитель у этого искусства, случившееся в случившуюся сегодняшнюю эпоху, вам нужно смотреть на основателя. То есть, кто является основателем психологии в настоящий момент считается, по крайней мере, непререкаемым лидером. И вы конечно же найдете их в 19-20 веке, когда была развита эта наука, найдете их скорее в именах таких, как Юнг, найдете таких, как Фрейд и прочие мастера, которые в настоящий момент являются информационно общепризнанными. Дальше вам следует задать себе вопрос, а с какими богами, с какими силами взаимодействовали они? И конечно же вы найдете, найдете ответ о том, что это естественно было христианство, это естественно был иудаизм, потому что ничего другого в тот, в тот период уже не было. А ответив себе на этот вопрос, вы посмотрите на эти священные писания, на которых опирались эти а, товарищи. И увидите там собственно говоря очень много общего, особенно если вы откроете Ветхий Завет и почитаете все это ветхозаветное нытье о том, как сложно живется человеку в пустыне или еще где-нибудь, и что никогда ни один человек, кроме как героев Ветхого Завета не переживал, не переживал те несчастья, которые описаны там, никогда не переживал, только они, а так никто больше. Вы поймете откуда торчат корни той науки психологии, которая присутствует сейчас. Поставить себя в центр мира, всех остальных не свести до уровня атомов и только себя считать целостным элементом, понимая, что никто никогда не переживал те душевные волнения, какие переживаешь ты, это абсолютно ветхозаветная калька. Что, собственно говоря, реализовали в социальных механизмах товарищи, которых мы сегодня можем назвать основоположниками науки психологии в том виде, в котором она есть сейчас. Потому что все остальное, если мы будем говорить о другой коннотации, будет иметь другие названия. Например, социология, поведение человеческих разумов в общности, психиатрия, внутренняя проявления, становления внутреннего мира и так далее. Да? То есть, поскольку вы задали вопрос о психологии, я вам показала алгоритм, как распознавать источник. Найдите основателя, если он, конечно, среди людей, посмотрите на какие э, религиозные доктрины, символы, и базисы опирался основатель, изучите эти доктрины и базисы и вам будет понятно, кто покровительствует тот или иной вид искусства или ремесла.